Я с города Иркутска, у нас тут ЭЦП стоит половиной тысяч рублей, сказали, что на все возможные площадки. Для того, чтобы понять, какой ключ приобрести, нужно определиться, в каких торгах вы будете участвовать. В случае новых торгов, активы госкорпораций, ключ вам может не понадобиться, вам можно приобретать имущество без ключа. Если мы говорим о торгах по банкротству, ключ для них будет необходим. На самом деле у вас хороший вариант, если по предложенной цене вы приобретаете расширенную версию, которая подходит на многие площадки. Самое главное, чтобы этот ключ подходил на площадку, на которой вы хотите поучаствовать в ближайшем будущем. Друзья, мы искренне желаем вам успеха и побед на торгах. А если у вас тоже есть вопросы о покупке имущества или условиях сотрудничества, то пишите в комментариях под этим видео, мы с удовольствием вам поможем.